К сожалению, определенной половине человечества, которое повезло родиться представителем мужского пола, суждено после 45 лет начать ощущать себя а, заболевшим. В частности, у нас развивается так называемая аденома предстательной железы, как она называлась раньше, и сейчас существует специальный термин доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Что это такое? С возрастом у нас немного перестраивается гормональный фон на фоне нарушения э, жизнедеятельности тестостерона который происходит в нашем организме э, те клеточки представительной железки которые должны были куда-то деться так называемый апоптоз они остаются на своем месте и образуется своеобразная муфточка между трубкой Пред... мочеиспускательного канала и тканью предстоятельной железы. Достаточно широко распространенное заблуждение, что аденома – это перерождение самой простоты. Нет. Простота как была, так и есть. Просто между предстоятельной железой и мочеиспускательным каналом начинают скапливаться клеточки, которые и могут при определенных обстоятельствах приводить к нарушению мочеиспускания.